Последнее время ты мне дико завалил личку ВК с вопросами о том, когда же все таки выйдет обнова на Барвиху РП, что готовят для нас разработчики. Ведь нам уже давненько ничего нового не показывают и не сливают, и сегодня мне есть, что тебе показать. Ну а перед началом по традиции я как и всегда хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП, все условия ты видишь на своем экране, ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте, ссылочка есть в описании. Если ты еще не в курсе, разработчики буквально час назад слили в свою официальную группу вк вот такой вот новенький скриншот на котором мы с тобой видим то что нас ожидают наконец-таки новые ежедневные квесты да да те самые квесты которые просила довольно огромное количество игроков уже давненько так добавить на Барвиху. ведь люди которые прошли все уже остальные квесты существующие на проекте им просто-напросто в какой-то определенный момент стало скучно чего-то не хватает не хватает каких-то ежедневных заданий которые мы могли бы с тобой проходить просто так каждый день буквально за час-два и получать за это приятные бонусы разработчики в принципе как и всегда последнее время прислушались к своему комьюнити и решили все-таки добавить это дело на проект мы с тобой сразу же видим что это ежедневное именно задание и судя по наградам это явно не какой-то тематический вент явно не задание от какого-то батл пасса и я уверен что это совершенно не относится именно к новогоднему ивенту по поводу новогоднего вента сразу скажу все однозначно будет занимаются данной разработкой и уже в ближайшем будущем будут определенные некие сливы, которыми я, естественно, с тобой сразу же с удовольствием поделюсь. Ну а сегодня мы с тобой говорим конкретно о новых ежедневных заданиях. В день у нас с тобой будет доступно, как я понял, таких 6 заданий. За каждое мы будем получать определенную сумму денег. И по выполнению всех 6 заданий за день мы будем получать еще бонусом с тобой 15 тысяч рублей. Довольно неплохо. Я думаю, эти задания будут меняться каждый день. Не должны они повторяться, иначе это просто-напросто надоест уже за неделю. Так что я думаю, разработчики по-любому учли данный момент. И на данном скрине, я думаю, мы с тобой наблюдаем конкретно лишь пример одного из таких рандомных дней с заданиями. Первое задание, к примеру, будет у нас с тобой автобусник. Поработать водителем автобуса один рейс. То есть мы с тобой устраиваемся автобусником в администрации области, едем один маршрут, выполняем один рейс, уже получаем зарплату за данный рейс и бонусом еще 10 тысяч рублей по этому квесту. Довольно круто. Использовать аптечку. Здесь вообще ничего сложного. Аптечки мы юзаем все довольно часто. Особенно, когда не хотим кормить своего персонажа в закусочной. За это бонусом также получим еще 1000 рублей. Эти задания Использовать ремкомплект. Здесь то же самое. Тачки мы свои ломаем довольно часто. Все возим с собой ремки. Особенно это очень полезно делать зимой. Когда у нас с тобой добавили теперь дрифтинг. Естественно, свой автомобиль приходится чинить довольно часто. За это бонусом также будешь получать 1000 рублей. Подарить деньги через команду слэш пэй или меню взаимодействия то есть просто своему братану передал грубо говоря косарь он тебе этот косарь также передал обратно и вы вдвоем сразу выполнили вот такое вот простенькое ежедневное задание и получили по 1000 рублей сверху пятое задание провести 20 минут в игре и мелким шрифтом нам с тобой указано то что необходимо будет провести 20 минут в игре без афк а вот это уже довольно интересно то есть мы с тобой не просто должны зайти в игру оставить телефон и куда-то убежать по своим делам а конкретно отыграть чем-то позаниматься по работать на том же автобуснике буквально 20 минут. И за это бонусом мы будем получать 1 очко опыта. Довольно неплохо, особенно положительное, я считаю, это должно сказаться на общем онлайне серверов. Давно пора было бы вводить уже вот что-то подобное. Шестое задание, к сожалению, мы с тобой не видим на данном скриншоте. Но в правой части экрана мы с тобой наблюдаем скролл, благодаря которому можно будет наверняка мотнуть вниз и увидеть то самое шестое задание. Тем более, что в левом верхнем углу у нас с тобой, в принципе, и так уже сразу написано, то, что на сегодня у нас с тобой Осталось выполнить 6 заданий, за которые мы с тобой получим еще бонусом 15 тысяч рублей. Лично, как по мне, это реально крутая тема. Особенно она зайдет новичкам проекта. Не знаю, как будет старичкам. Для них, может быть, данные награды покажутся какими-то смешными. Но опять же, все будет зависеть от того, какие квесты у нас будут с тобой в дальнейшем. Насколько они будут разнообразны и будут ли вообще меняться награды за прохождение ежедневных квестов. Это тоже, к сожалению, пока что остается под вопросом. Но в любом случае, я думаю, что это уже реально надо было давно добавить на проект. И в любом случае, это лишь будет только плюсом для Барвихи РП. Так что лично от меня респект разработчикам и еще одна галочка уходит Барвихи. Ну а что думаешь ты по этому поводу? Обо всем об этом обязательно напиши мне в комментариях. Продолжаю держать тебя в курсе всех последних событий Барвихи РП. Ну а на этом у меня пока что для тебя все. Пока!